Всем привет! К нам приехала большая поставка льна. Это костюмный лен с небольшим эффектом мятости. Есть очень красивые принтованные варианты и очень много однотонных на любой вкус. Немножко пробежимся по принтованным. Это полевые цветы. Лен мнется, какая обычная натуральная ткань. Прекрасный рисунок, очень летний. Можно шить сарафаны, платья, блузы, а также костюмы, шорты, юбки, брюки. Все, можно шить из льна все. Очень прекрасная ткань, в которой совершенно не жарко летом. Для лета это must have. Смотрите, какие есть однотонные цвета. Все загружено на сайте, так что можете заходить, выбирать.